Привет! Сегодня очень много рекламы школ иностранных языков, но ну, в частности английского языка, как одного из самых востребованных. И вот в таких вот рекламных кампаниях, коммуникациях можно часто встретить информацию о чудо-методиках, которые очень эффективно работают и с которыми можно добиться желаемого результата. Вот что не так с этими методиками, об этом я и хочу поговорить в этом видео, причем посмотреть на это с точки зрения маркетинга. Это видео будет полезно в первую очередь для обычных пользователей услуг, то есть не только для тех, кто занимается продвижением образования услуг. И мы работает в этом бизнесе. Итак, поехали! любая школа иностранных языков она предлагает услугу. А услуга в отличие от товара имеет свои особенности, если любой физический товар, его перед покупкой можно взять, попробовать, протестировать, померить, пощупать и уже потом принять решение о покупке, то есть как-то оценить его качество. С услугой это не получится, потому что услуга неосязаема и в принципе это просто некий процесс. так вот качество услуги можно оценить только после того, как вам ее оказали. Например, если вы заказали услуги ремонта, то вот пока мастера не закончат всю свою работу, вы не сможете оценить, это то качество, которое вам обещали, либо нет. Точно так же, например, вы приходите к стоматологу, пока стоматолог полностью не закончит свою работу, и вы не пройдете весь курс лечения, вы не сможете оценить, это то качество, которое вам обещали или нет. То же самое касается и вот школы иностранных языков. Вот пока вы не пройдете весь курс обучения, не дойдете до конца, вы не сможете понять, какой будет конечный результат. То есть будете ли вы обладать теми знаниями и навыками, которые вам обещали в самом начале. То есть по факту, когда нам продают услугу, нам продают всего лишь обещание некого конечного результата. И все, всего лишь обещание. А обещать, как вы понимаете, можно все, что угодно. И проверить это обещание можно всего лишь одним способом. Это заплатить деньги, пройти весь процесс и уже в конце посмотреть, насколько это было правдой. Итак, в процессе продажи услуги нам продают обещание некого конечного результата. И вот поэтому в рекламных коммуникациях используются доказательства либо подтверждение того, что вот эти обещания – это не пустые слова, а услуга будет высокого качества. Ну, например, это может быть «мы на рынке уже 10 лет», у нас самые опытные преподаватели, у нас уникальная методика, какие-то уникальные учебники, а у нас регулярные носи... занятия с носителями языка и так далее. Вот примерно такое используется для того, чтобы подтвердить, что обещания это не пустые слова и услуга действительно будет высокого качества. И вот в этом контексте мы дальше посмотрим, что образовательные услуги, они имеют некую специфику, немножко отличаются от другого вида услуг. Еще одна особенность услуги – это то, что качество услуги зависит от производителя. Вот давайте дальше посмотрим на примере того же стоматолога. Если это очень опытный специалист, который работает на хорошем оборудовании, с хорошими материалами, то понятно, что здесь есть гарантия того, что услуга будет высокого качества. И мы тогда понимаем, почему вот за такую услугу мы готовы заплатить больше. И тут важный момент, что вот если мы выбираем стоматолога, нам нужны услуги стоматолога, то вся ответственность за качество услуги лежит практически на производителе услуги, то есть на стоматологе, он отвечает за это качество. А клиенту нужно только заплатить деньги, ну и прийти, и все. А с образовательными услугами все немного сложнее, потому что здесь нужны усилия с двух сторон, и от этого будет зависеть конечный результат. Ну, допустим, курсы по интернет-маркетингу, и мы разбираемся, как настраивать рекламу на Фейсбуке. Вот преподаватель может интересно, лаконично изложить материал, как-то очень четко и понятно объяснить, как работают алгоритмы Фейсбука, быть хорошим спикером, то есть не лить воду и так далее. То есть он делает все максимум для того, чтобы вторая сторона, то есть обучающиеся, его поняли. Но все равно нужны усилия от того человека, который... Учиться. То есть ему нужно воспринимать информацию, запоминать, как-то ее переваривать. А на самом деле мы же все очень разные. И кому-то достаточно один раз послушать, и уже все понятно. А кому-то нужно послушать несколько раз и еще раз дополнительно разобраться. Если мы говорим об изучении иностранных языков, то здесь все еще сложнее, потому что здесь нужно не просто разобраться, вот как, какие алгоритмы работают, здесь нужно запомнить очень много новой информации, новых слов, грамматических конструкций, практиковаться и так далее. И здесь преподаватель влияет на процесс где-то процентов на 40, а все остальное это уже ответственность того человека, который учится. Да, преподаватель может использовать какую-то интересную методику, подбирать интересные материалы, интересные примеры, как-то подавать информацию, делать какую-то интересную атмосферу на занятиях и так далее, мотивировать, но все остальное это ответственность ученика, то есть ему нужно прилагать усилия, и от этого будет зависеть конечный результат. И вот здесь вот, если человек идет и оплачивает услуги по изучению иностранных языков в какой-то там дорогой брендовой школе, то здесь вопрос, насколько будет конечный результат. То есть если он не собирается прилагать к этому процессу усилия, то, собственно, насколько есть смысл переплачивать, это под большим вопросом. В случае с изучением иностранных языков важно помнить, что процесс запоминания информации требует времени, практики и постоянных повторений. И опять же, мы все разные, то есть кто-то быстро запоминает, кому-то для этого нужно больше времени. И вот здесь интересно посмотреть, что есть люди, которые учат, ну, допустим, тот же английский годами, и ходят по разным школам. А, дело в том, что процессы забывания информации, они преобладают над процессами запоминания. Поэтому, допустим, человек пошел на курс английского, отучился, закончил, потом делает перерыв, язык не практикует, естественно, большая часть информации, она забывается, навык таким образом не нарабатывается, если он возвращается к процессу обучения, ему нужно практически начинать заново. И такому человеку можно постоянно продавать вот какие-то курсы иностранных языков. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что иностранный язык он требует системного подхода, периодических повторений. И вот так вот за какое-то время можно дорастить этот навык до определенного уровня, когда он уже не будет забываться, то есть он уже будет наработан. И никакой преподаватель ни за какого ученика выучить ничего не сможет и запомнить ничего не сможет. Это ответственность, которая лежит на стороне человека, который учится, и здесь нужна именно его мотивация. Хочу поделиться одним советом, который мне дала профессиональная переводчица в отношении изучения иностранных языков. По ее мнению, у людей постсоветского пространства есть некая проблема или сформирован подход, который навязали еще в школе. К сожалению, это до сих пор прослеживается. Так вот, проблема заключается в следующем. Когда мы изучаем язык, мы стараемся, когда практикуемся, говорить либо правильно, то есть без ошибок, либо не говорить вообще. Вот если у вас есть такая установка, это утопия, можно поставить крест на изучение языка. Потому что изучение языка это процесс, и процесс будет предполагать ошибки. Это часть процесса, это не преступление. Ошибки это нормально. Тем более, если посмотреть на такой момент, допустим, мы выучили какие-то грамматические конструкции, мы начинаем их использовать в процессе того, как пишем. И вот когда мы пишем, у нас есть время подумать. То есть это один навык. Но когда мы используем те же конструкции, вот когда говорим, то это уже совсем другой навык. Потому что в этом случае это уже подразумевается, что правила используются на автомате. И чтобы использовать правила на автомате, для этого нужна практика, чтобы наработать этот навык. А вот это вот практика она и по-любому будет предполагать что мы делаем ошибки по другому не получится опять же это часть процесса поэтому если вы учите иностранный язык какой-то то разрешите себе делать ошибки и тогда процесс пойдет намного проще в рекламных коммуникациях, где говорится о чудо-методиках изучения иностранных языков, на самом деле заложена очень красивая манипуляция. Там как бы используется подтекст, что вот мы знаем способ, который позволит прилагать намного меньше усилий, либо не напрягаться вообще. Мы знаем способ, с которым все будет легко. Но на самом деле правда жизни в том, что такого способа не существует. Да, преподаватель может... Сделать занятие интересным, он может мотивировать, но он не может ни за кого ничего выучить, что-то за кого-то запомнить, либо практиковать. Большая часть ответственности лежит на человеке, который проходит обучение, и от него в большей степени зависит результат. И еще один момент, на который хочу обратить внимание, то, что за услугу очень тяжело вернуть деньги. То есть даже если вам кажется, что эта услуга не того качества, которое вам обещали, то доказать это практически невозможно, потому что это сложный процесс. И вам будут говорить, ну занятия были по расписанию, преподаватель был, мы все провели, материал весь отчитали, домашнее задание вам задавали. Но то, что вы не выучили, например, тысячу новых слов за месяц, ну это как бы ваши проблемы. То есть это сложный процесс, поэтому